У нас сегодня с вами четвертый урок по теории УСИН психосоматики и начнем сегодня с вами изучать большую тему, которая называется элемент огонь. Она большая, потому что мы посвятим ей два урока, там четыре меридиана. Сегодня мы с вами рассмотрим из этой системы непосредственно тройной обогреваться ли перикард. Вы видите, что элемент огонь у нас соединяется Опять же, со всеми пятью элементами, если мы говорим по кругу созидания, то огонь питает Землю, и чем больше будет у нас сбалансирован элемент огонь, тем будет у нас активнее развиваться элемент Земля. Если же у нас его будет слишком много, то тогда по звезде разрушения он будет разрушать элемент металл. Вы видите красную стрелочку Опускается она от красного нашего пятачка меридиана, тройного обогревателя перикарта тонкого кишечника и сердца. Идет в элемент металл. Ну и соответственно мы видим, что если предыдущее у нас дерево тоже не сбалансировано, то огонь безусловно будет тоже разбалансирован. Тушит огонь вода. И вы видите, красная стрелочка от 6 к 7 цифре как раз показана от элемента вода, где у нас находятся, должны находиться в балансировке такие меридианы, как почка, почки, ночевой пузырь. Итак, давайте рассмотрим тройной обогреваться ли перикард, какие психологические вопросы приводят к тому, что идет разбалансировка в этих двух меридианах, и что нам необходимо сделать вообще, чтобы сам элемент огонь у нас с вами был сбалансирован. Очень важное занятие по элементу огню. Мы сегодня с вами узнаем, почему так часто говорят, что секс и деньги, они как бы на одной планке. да? То есть если плохо в сексе, значит не может быть хорошо с деньгами. Вы сегодня узнаете почему. Итак, давайте сначала сделаем... Диагностику, да, то есть по каждому элементу у нас будет диагностика. Вот мы сейчас делаем симптомы избытка огня. И обращаю ваше внимание, сначала мы делаем диагностику всего элемента. Один из пяти элементов мы сегодня с вами изучаем, напоминаю, огонь. И сейчас мы делаем диагностику огня, а потом мы будем делать диагностику уже четырех меридианов то есть она будет еще более глубокая, да? то есть если мы здесь видим, что э, те какие-то вещи, которые вы увидите и у вас этого нет, это еще не значит, что этого не может быть, потому что когда мы пойдем э, в психологию, то вы найдете в себе какие-то э, такие похожие э, ваши поведения, которые может привести вот каким-то нарушениям, которые потом будут у вас в здоровье. Итак, какие типичные проблемы со здоровьем при нарушении огня? Это все, что касается таких вот ярких проявлений, да, то есть это видно, это сыпь на коже, угри, у рункулы то есть это не просто э, шелушавая какая-то кожа, да, а вот именно все такая вот э, с различными ранами, э, какими-то язвами, то есть вот э, какие-то такие яркие вещи, потому что огонь он яркий, он проявляется ярко. Э, в том числе не путайте, там, допустим, если э, в печени у нас глаза желтые, да, и элемент дерева по глазам мы смотрим: что глаза у нас там желтоватые, прожилки у нас такие появляются на глазах вздутие этих прожилок желтоватых, да, то здесь глаза будут красные, жжение будет в глазах. То есть здесь совершенно по-другому. И поскольку элемент огонь это вообще вся сердечно-сосудистая система, и мы ее с вами будем активно изучать в наших с вами уроках, то здесь нужно посмотреть, какие вот такие основные симптомы избытка огня, да, то есть это раздражительность, постоянная вспыльчивость до ярости. Если в элементе дерева это все уходит в некую хронику, да, то есть мы постоянно агрессивно что-то подавливаем в себе агрессию или в других проявляемся так агрессивно, да, то есть или сдерживаем себя, то здесь это вспыльчивость, это такое, ну, то есть я сейчас поругался, а потом помирился, да, то есть вот именно э, споры, э, какая-то вспыльчивость эмоциональная, э, которая потом может легко уйти. Это, знаете, э, милый бронец только тешутся из серии того, что муж с женой друг друга бьют, ругаются. В общем, там какая-то драка, потасовка, а потом у них замерение идет через яркий секс. Вот это об этом, да. То есть это не путайте с тем, что агрессия, которая проявлена в элементе дерева, она такая более злобная что ли, да, такая с замедленного действия. Это люди, которые не могут прощать, они все помнят. А это вот такие вот они, просто сильно эмоциональные. И ярость у них может прийти и уйти, и они при этом даже и не вспомнят, что была на кого-то ярость. Это такие нетерпеливые люди, которые вот, опять не получается, как в том анекдоте, да, про врачей-хирургов. У них нет терпения, они не могут сидеть там вышивать, что-то собирать. Поэтому у них есть вот такая агрессивная спорническая натура, вот так, да. И, соответственно, раз они хотят быстрого результата, то есть, а, не получилось, значит, это не мое, и начинают, значит, как-то психовать. Вот, я ничего не умею. И вот такое чувство разочарования приходит к таким людям. А Соответственно, вместе с чувством разочарования при избытке огня у нас приходит ощущение кислоты в нашем рту. Изжога, язва желудка, прерывистый сон такой беспокойный. Эти люди могут вздрагивать, у них могут быть судороги ночные, да. Постоянная диарея, пищевая аллергия, неприятный запах изо рта кисловатый, повышенная чувствительность к теплу, кожное высыпание, фурункулы, покраснение глаз, окне, слабость из-за низкого содержания сахара в крови, лихорадка и ночная потливость. То есть когда у нас с вами начинается климактерический период, то вот весь элемент огонь, он очень активно на это реагирует. И как раз вот если не будет баланса, и мы не будем следить за нашей психосоматической составляющей, то легко можем упасть в какую-то неприятность по здоровью тела. Итак, четыре меридиана, которые относятся к элементу огонь. Это тройной обогреватель перикард, пара, да, потому что у нас есть янский, инский, и тонкий кишечник и сердце. То есть мы можем с вами сказать, что сегодня мы вот такую парочку исследуем. Это тройной обогреватель и перекарт, который тройной обогреватель является янским меридианом, а перекарт инским. Обменные процессы в организме, работа дыхательной системы, работа пищеварительной системы. За это отвечает у нас тройной обогреватель. Да? Работа половых органов, утилизация отходов жизнедеятельности. Стабильный температурный режим, противоопухолевая сопротивляемость. И кроме этого состояние этого меридиана сказывается на работе сердечно-сосудистой и эндокринной системы. То есть здесь нужно посмотреть, если есть какой-то перекос по энергиям в меридиане тройного обогревателя, то этот человек может резко реагировать на холод или на жару. Ну, бывают такие люди, которые говорят, ой, у меня холодовая аллергия, да. Или, например, ой, я в жаре совсем не могу, вот э, там в жарких странах мне становится плохо, и э, у меня какие-то там начинаются заболевания, и я, в общем-то, не люблю эти жаркие страны вообще. То есть вот это либо выраженная зяткость, либо выраженная такая э, яркая жаркость, да. Спит все время с открытой форточкой, все ему жарко. Вот мы можем уже смотреть тут какой перекос. Либо и немного, то есть я люблю что-то потеплее, да, все время кутаюсь, либо я немного, и я все время раскрываюсь и хожу там 40 градусный мороз без шапки, и мне от этого хорошо. Вот, то есть нам важно понимать, что хотя мы и не видим тройной обогреватель, но он играет очень важную роль в нашем организме и в нашей с вами психосоматике, потому что он регулирует работу трех донтяней. И все эти три донтяня, они работают с энергией всего организма. Если говорить по психологии, то в жизни и психологии человека тройной обогреватель отвечает за собственный авторитет, за его собственные убеждения, за собственную точку зрения. То есть это как бы некая харизма, я бы даже сказала, да, то есть вот некоторые говорят, вот у этого человека есть харизма, значит все хорошо у него с энергиями в меридиане тройной обогреватель, да, то есть это социальный такой меридиан, он авторитарность некую дает, да, то есть за этим человеком хочется идти, если у него все в норме в тройном обогревателе. Он может вынести известность, я бы так сказала, да, потому что некоторые боятся известности и не заявляют о себе. А этот человек, он может эту известность вынести. Если же слишком много ян в этом меридиане, то тогда человек становится выскочкой. Ну, то есть вот все у нас должно двигаться по золотому сечению. Везде должна быть золотая середина. Поэтому тройной обогреватель, его очень легко определить по типу личности. Есть такие, которые, кто на бетонный завод, я, да, кто там на разгрузку машин, я. Вот эти яколки, это как раз тот случай, когда есть перекос и много я в меридиане тройной, перекар... тройной обогреватель. Вот. То есть неумение расширить собственное мировоззрение или принять противоположную точку зрения споры, конфликты непременно приведут к сбою в работе меридиана тройного обогревателя. А это гормоны. Это снижение киньских гормонов ведет к неуспеху в социуме. То есть это такое закрыться, забиться, как мышка. да Или же наоборот, принимается только общественная точка зрения. И тогда ориентир своего человека, он куда-то падает и мы входим в зависимые какие-то отношения между я и мой учитель я и там мой священник я и какой-то гуру который там я сам себе придумал или выбрал да? то есть некое идолопоклонничество происходит и вот здесь чужие мнения ориентиры могут очень легко приниматься за свои собственные и человек уже не отождествляет себя как личность а он как бы встраивается в процессы и таких последователей. Вот сейчас, ну, если там не будем вдаваться в политику, но вы все прекрасно видите, что после определенных событий, вот эти последние 30 лет, количество сект выросло, я не знаю во сколько тысяч раз, да, то есть секта левой пятки и правого уха, это прям вот, ну, их настолько много, и это связано с тем, что, когда человек попадает в зависимость и входит в чужое поле, он теряет себя как личность. И это явная разбалансировка тройного обогревателя. Что происходит на физическом уровне? Да? То есть этот меридиан отвечает за широту наших взглядов. Он проходит по шее, проверяется по широте поворота головы или влево то есть если уровень поворота вправо показывает широту общественных ориентиров и принятием чужой точки зрения то уровень поворота головы влево покажет широту и силу нашего собственного ориентира собственной нашей точки зрения поэтому легко сейчас просто сами поверните шею максимально налево и направо и увидите что у вас происходит с тройным перикартом. Если голова вообще скована и не поворачивается, и на кажется, что это шейный хондроз, да? шейный хондроз приходит потом. Здесь зависимость шейного хондроза от намерений. И вот если собственных намерений нет, то голова становится такой неповоротливой. И как бы этому человеку легче плыть по течению, без каких-то собственных ориентиров и намерений. Если при повороте головы в одну сторону, там с той же стороны, как болезненный камень, собирается такое чувство, что что-то мешает, подушка какая-то, то это говорит, что в этом канале есть избыток. Если в правую сторону больно, и с правой стороны, да, там такой болезненный камень, то это канал меридианы в избытке, и вы спорите, и настаиваете на своей точке зрения, из-за этого конфликты в жизни. А если при повороте головы влево, и с левой шеи собирается полезный контур, то вы очень послушные, терпеливые и очень зависите от чужого мнения. И в любом случае нужно расширять горизонты сознания, собственные ориентиры, еще раз говорю, собственные ценности. Ну, ориентиры, ценности, это как бы вот здесь равны эти слова. И достигнуть этого можно с помощью упражнений на растяжку этих мышц. И это надо делать осторожно, постепенно увеличивая амплитуду, и сочетая с дыхательными упражнениями ну то есть цигун это самая такая ну йога да то есть это то что помогает нам а, очень бережно и мягко и мы в разминке когда делаем какие-то физические упражнения мы начинаем с чего там мы начинаем что-то руками ногами шевелить и шеи да? обязательно делаем такое упражнение а если у нас избыток янской энергии в этом уже меридиане, да, огонь мы с вами протестировали, теперь сам меридиан тройного обогревателя тестируем, то это говорит об авторитарности человека. Он давит своими убеждениями, он не гибок в своей точке зрения, не идет на компромиссы, живет как бы под таким девизом «Я начальник, ты дурак». И, и не важно, что он совсем не начальник, а там, уборщица на третьем подъезде, но он все равно будет начальником искать слабых и за счет слабых самоутверждаться. Он следует своим убеждениям, у него там есть вот какая-то, ну, как говорят, да, планка падает у человека, и вот он вообще не согласен с мнением других, вот у него есть единственное мнение, и это его мнение. Вот такой авторитарный человек, деспотичный, я бы даже сказала. Он может спорить там до посинения, отставить свою точку зрения, причем свято верить в то, что он говорит, что это правда. И у него очень дисгармоничное, разрушительное убеждение, идеи. Человек настроен негативно вообще на общество, на другие авторитеты. И мы видим таких э, типажей, например, в комментариях под какими-то постами, видео, неважно там, в каких социальных сетях, да, когда вот там... Пост какой-то написал человек, у него там какие-то, может быть, размышления, или он говорит, а как вы думаете? А под постом, под этим пишет уже оценочное суждение, да? То есть это хорошо или плохо? А вот это должно быть вот так. То есть это вот явно люди, у которых есть избыток ян-энергии в тройном обогревателе. Он как бы, ну, ну, как я вот уже сказал, да, я начальник, ты дурак. То есть вот он всем советы раздает а свою точку зрения навязывает, при этом сам никак не сдвигается, и с таким человеком очень тяжело разговаривать. Неприятно разговаривать. Мы стараемся уйти от разговора с таким человеком. Как-то с ним его много. Вот я вот так бы вот сказал. Да? Есть такие люди, когда заходишь в какую-то компанию или там в какое-то помещение, и этот человек выделяется, его как бы много, он такой навязчивый своим вот этим перевозбужденным выпихиванием собственного я вот ну и конечно на физическом уровне это связано будет с гиперфункцией гормональной системы это влажный жар в ободочной кишке воспаление соответственно да и большое количество паразитов у такого человека то есть чем ниже у человека осознанность а у этого человека осознанности ну как бы минус даже не ноль да тем больше низких существ в этом человеке поселяется. Избыток инь. Когда у нас много инь. Это такой оптимист, положительный настрой. Устойчивые материальные ориентиры. То есть нет такого перекоса, что я только в материю иду. Они устойчивые. Он убежден в своих идеях. Он ориентируется на разумные, на разумные общественные ориентиры. Говорит как надо. Не любит спорить но всегда имеет свою точку зрения, он разумен в своей жизненной позиции, и его идеи больше такого материального толка, прикладного, я бы даже сказала, да? его не сдвинешь на какие-то авантюры, он служит своим реальным убеждением, и это человек с такой разумной идеологией. В личной жизни он тоже ориентирован на общественные нормы, он такой консерватор. Да? На физическом уровне, если у нас избыток и не в тройном обогревателе, ничего не нужно делать. Это уже как бы норма, и для человека это хорошо. И вот можно, в общем-то, уже сделать такую небольшую диагностику для себя. Пишите, что вы у себя увидели и с чем надо работать. В организме: вот смотрите, здесь три донтяне с правой стороны на картинке выделенные донтями, то есть все, что в середине сиреневой вот этой полоской написано средний обогреватель. Да? ну Вот у нас тройной обогреватель – это как бы обогреватель всех донтяней, да, энергетических центров. А теперь посмотрите, какие органы системы входят в эти три обогревателя. То есть тройной обогреватель, он работает со всем телом. Это энергия всего тела. И средний донтянь – это органы пищеварения верхний обогреватель или дантянь он у нас работает с легкими и головой, да, то есть бронхолегочная система, опять же шейный отдел и голова, а нижний работает с кишечником, выделительной системы и мочеполовой система, то есть репродуктивной системы. Вот посмотрите, насколько важно не пылить не быть таким человеком, который имеет только собственную точку зрения, да, таким правдоробом. Вот чего мы лишаемся да, из здоровья. То есть все тело у нас расстраивается. Он, этот тайный обогреватель отвечает за взаимодействие, гармоничную работу всех вообще внутренних органов и обеспечивает обменные и энергетические процессы. Еще раз говорю, обменные. И кроме этого, точки меридиана задействованы при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. Ну, потому что у нас все четыре этих меридиана они относятся именно к сердечно-сосудистой системе. Максимальная активность данного Канала она приходится как раз на отход ко с 21 до 23 часов. А наименее активный меридиан утром с 9 до 11. Ну еще знаете, китайцы говорят, что в 12 часов хорошо бы полежать. Хотя бы минут 15. Вот не после обеда, а именно в 12 часов. Я вам потом расскажу, зачем это важно. Но это тоже относится к тройному обогревателю в том числе. Верхний обогреватель с центром в районе щитовидной железы обеспечивает энергией окислительные процессы в клетках и окисление кислорода. И он расположен до диафрагмы. То есть мы знаем, что когда вдыхаем и грудная клетка у нас наполняется воздухом, у нас как бы диафрагма расширяется. Потом мы выдыхаем и диафрагма сужается. И есть такое упражнение в цигуне, когда мы ладонь ребром подносим к этой диафрагме верхней да, и как бы помогаем дышать. Средний обогреватель с центром в районе желудка и поджелудочной железы обеспечивает энергию процесса переработки пищи и ее усвоения. И он расположен вот от диафрагмы до пупка вот это расстояние это все средний обогреватель еще раз говорю все органы пищеварения активные да? печень там селезенка поджелудочная железа, это все средний ну и нижний как я уже говорила это малый таз половые органы утилизация и все что находится ниже пупка где находится тройной обогреватель здесь э, расположены точки кстати если вы хотите что-то поподробнее по точкам узнать, ну, если вы чувствуете, что где-то болит, и вы видите, что это на точке находится, да, вот здесь номера точек, а, тройной обогреватель обозначается как ТР. Видите, на голове, которая отдельно нарисована, вот там ТР-23, ТР-22, ТР-21, это вот точки. А где вот рука у нас на полностью изображенном человеке, да, вы видите крупно, как вот точки эти расположены, но уже без ТР, а просто цифры. Но если вы туда добавите ТР, у вас будет как раз вот эта точка, которая расположена мелко. Почему я сделала несколько картинок, чтобы вы видели с разных ракурсов, как располагается тройной обогреватель. И обращаю ваше внимание, что в зоне головы и шеи, они очень рядом находятся с такими нашими меридианами, как желчный пузырь. Видите, да, тоже идут по седьмому шейному позвонку, и вот если мы седьмой шейный позвонок, вот эту точку VG14 затрагиваем в момент сильного жара, эта точка очень быстро понижает температуру, то есть любым каким-то раздражающим маслом можно там намазать, пластырь прилепить, там что-то еще там банку поставить да, на эту часть жару идет то есть эта точка регулирует наше с вами тепло в организме как нам восстановить да организм если у нас вот такая ситуация что что-то вот повлияло на наше здоровье именно вот в а, огне да но Сразу вот, ну я сказала, что температуру, да, мы можем на точку надавить, как-то ее раздражать, кулку поставить, если вы специалист, или помассировать, или маслицем каким-то очень сильно горячим, раздражающим помазать, там пластырем, это да, это быстро. Но вот восстановление самой энергии, потому что это же связано с социумом, а с социумом одной точкой не решишь вопрос. Поэтому придется менять очень много привычек, образа жизни, работать над собой для того, чтобы этот меридиан работал хорошо. Но здесь, конечно, вот эти активные точки, которые вы увидели на рисунке, можно их промять и с помощью пальпации выбрать наиболее болезненные и тоже с ними поработать. Здесь можно ставить на руки, ну там, где мы можем дотянуться. да, На спине-то мы сами себе не поставим, а на руки можно ставить маленькие такие баночки, как присосочки, они такие маленькие. Пиявки ставят на эти точки, тоже очень хорошо, потому что здесь чаще всего бывает, для того, чтобы сбросить вот эту ненужную янскую энергию, пиявки очень хорошо подходят, они убирают чужую кровь. Ну, такую уже не очень хорошего качества, скажем так. И пойти сдать кровь, побыть донором. Да. Это тоже. Ну, если, конечно, нет противопоказаний. Дальше там сами прочитаете, растереть. Это все как всегда. Да? Давайте с перикартом теперь. Смотрите. Тройной обогреватель у нас идет по внешней стороне руки. А перикард по внутренней. Еще раз говорю, они парные. Да? То есть тройной обогреватель и перикард это парные меридианы. И мы видим, что... Вот сам меридиан перикарта, он идет прям по самому-самому центру внутренней стороны руки. Потом, когда я буду давать вам точки золотого сечения, вы обратите внимание, что тонкий кишечник и перикард, они очень сильно влияют на наши эмоции. Очень сильно. И вот перикард, нам кажется, что, ну, ну что такое перикард? Это как бы сердечная сумка, наполненная жидкостью. Чисто физиологически она предохраняет наше сердце от каких-то повреждений механических, да? ну, например, вот вас толкнули, больно в грудь, удар пришелся на сердце, например. Если бы не было перикарта, то сердечная сумка могла бы порваться. А так сердце как бы Защищено, это как ребеночек вот в матке, да, он там плавает в водичке, и его тяжело достать каким-то просто толчком, да, мы не повредим ребенка, он, грубо говоря, уплывет да, от нас. Вот то же самое и сердце с перикартом. То есть это как бы такой защитная сумка, которая помогает сердцу защититься от физического воздействия и каких-то инфекций. То есть, чтобы они не проникали в сердце, они гасятся вот в этом перикарде. Там, когда воспаляется сердечная сумка, это заболевание называется перикардитом. И, то есть, если попадает какая-то инфекция, это очень опасно, конечно. Да? И поэтому, когда делают операции на открытой полости сердца, ну, то есть, открывают вот саму грудную клетку, не дай бог попадет туда какая-нибудь зараза. Да? А если с энергетической точки зрения смотреть, что такое перикард и что такое сердце, ну я вам такую метафору приведу. Вот, например, у нас есть атомная электростанция. И там есть реактор, который дает энергию. И вот в этом реакторе там что-то происходит, что-то там бурлит, и вот эта энергия куда-то там выходит и как-то ей там пользуется. Но у нас, если к реактору не подведено охлаждение, то реактор может взорваться. Вот представьте, что сердце это наш реактор, он там дает энергию, качает, да, кровь, то есть это наш мотор. А вот перикард это тот охлаждающий элемент, который позволяет не взорваться нашему сердцу. Понимаете важность, да? То есть он как бы защищает сердце от избытка жара. И отвечает, конечно, за работу сердца и имеет решающее влияние на психику. Обращаю ваше внимание, не только на психику, на интеллект, на эмоциональное состояние и регулирует, безусловно, здоровье центральной нервной системы, пониженной интенсивности кровообращения, нарушение циркуляции крови в груди или животе, нарушение в работе мочеполовых органов и влияет на варикоз. Вот что такое перикард, меридиан перикарда. Да? У нас нет меридиана вен, например, или артерий. Но перикард контролирует движение крови, наполненность сосудов. И, кстати, пульсовые диагносты, они обязательно, когда рассматривают пульс, слушают, они чувствуют, какая наполненность у сосудов, да, как работает меридиан перикарда. Давайте теперь рассмотрим психологию что мешает нам быть здоровыми в сосудах. Да? То есть что, от чего зависят больные сосуды, от чего происходят различные отклонения у нас в артериальном давлении. Итак, в первую очередь, если вы смотрите, тройной обогреватель, это все об отношениях. Да? Тройной обогреватель, перекарты, это все отношения. Тройной обогреватель, он у нас, я как личность, и я в социуме. Он вот за это отвечает. да, Как я проявляюсь в социуме. Это больше а, о человеке, как он вот себя несет в социуме. А перекарт, он о том, как я отношусь со своим любимым или любимой. То есть это парные отношения. Уже не широкие социальные, а парные отношения. И вот если нет здесь такого баланса, в сексуальных отношениях, в любовных взаимоотношениях, в поддержке, в заботе между друг другом именно, да, то конечно будет все это проявляться либо в избытке, либо в недостатке энергии Ян. Да? Но если нет избытка Ян, то может быть недостаток Ян. А если вот все ровненько, то и слава богу. Давайте посмотрим как отличить человека, у которого избыток ян, это человек, который ограничивает другого. Смотрите, мы говорим о паре. То есть здесь, например, ну вот мы все девочки в этом курсе. Мы будем рассматривать я и мой мужчина. То есть у человека, у которого избыток янской энергии в меридиане Перикарт, он все время будет ограничивать другого человека. То есть и этим, конечно, будет лишать его энергии и сил. Не ходи туда, где ты был, где ты была, да. Он все время будет контролировать. И вот эти вот его отрицательные эмоции, которые он может испытывать от своих домыслов, ты там изменяешь, ты там такая секая немазная, сухая, да. Все это высказывает партнеру. Конечно, вот это собственничество совсем не любовь, это вообще не про любовь. Он как бы выдает, я без тебя умру, манипулирую, там еще что-то делает, да. Я же люблю тебя, я для тебя все, а ч все, если он там даже не может позволить выйти кофе попить с подружкой, да. То есть, ну, как бы вот он сам живет в своей какой-то парадигме. И, и очень требовательный. Ну, то есть здесь приведено, как женщина требует, там хочу шубу, а мужчины тоже очень требовательны. Я хочу, чтобы ты там вот вот это приготовила, вот это убрала, вот так мне сделала, вот так ты занималась со мной любовью. То есть вот он требует. И у такого человека, у которого избыток ян, он все время третий лишний, он все время лезет куда-то в, в какие-то другие отношения. Там, например, если это есть уже взрослые дети, значит он будет лезть в отношения взрослых детей. Если это дети маленькие, значит он будет лезть... в. В дружеские отношения, а что твой Петька, а как там твоя Маша, а что вот она такая или вот такая, да, то есть ну какие-то вот постоянно он все время туда будет лезть, но зато этот человек очень общителен, он предприимчив, у него есть задатки актерского мастерства, то есть он такой манипулятор может быть, потому что и флиртовать умеет, ну то есть это тоже к манипуляции относится, умеет заигрывать, соблазнять. В общем-то, с ним интересно, по большому счету. При избытке Ян в перикарде, с одной стороны, интересно, он такой яркий, общительный, может как-то интересно ухаживать, но с другой стороны, вот он такой собственник. Если же у нас беда с Ян, но много инь, то в этом случае человек будет эмоционально неактивен. То есть он как бы на, на эмоциональный контакт сам не пойдет и будет страница общения. Он не то, что не проявляет любовь к другому человеку, он не знает, как это сделать даже. У него нет вот выраженных эмоций. Он такой вот, что воля, что неволя, все равно. Вот такой вот. Да? То есть с ним как бы вот включиться в какую-то дружбу, что-то обсудить, куда-то там выплеснуть какие-то эмоции, ну вот он такой амебный. И, конечно, когда с таким человеком будет жить партнер, он, безусловно, будет страдать, потому что он все время будет думать, что его не любит, А на самом деле, он не то что, он даже не знает, как это любить. То есть это люди, которые не могут любить. Представляете, что такое меридиан перикарда? Он не может вступить сам в общение, он плохой предприниматель, он пассивен, такие у него слабые актерские способности, то есть он не может даже по ролям, там, грубо говоря, басню прочитать. Да? И он вообще не умеет интересоваться жизнью другого человека, поддержать разговор, посоучаствовать как-то, да? спросить, ну ты как сегодня, или там комплимент сделать. То есть, ну, у него нет, он живет и живет себе как рыбка. Он не трогай его, и он, как говорится, вообще не виден будет. И вот эти скучные какие-то неинтересные отношения, они могут привести к тому, что ему кажется, что тот партнер, который с ним сейчас находится, он какой-то не такой. То есть он себя-то не видит и начинает упрекать другого партнера. И это разрушает, потому что и интимной связи с ним толковой нет как-то, знаете, все время ждет, если это женщина, все время ждет, когда не просто ему там позвонят, пригласят клиента куда-то, но и в сексуальном плане также. Жду ниха такая. А вот когда муж на меня посмотрит, когда он там меня захочет, а он меня все не хочет и не хочет, а муж смотрит на кислую рожженый и думает, господи, боже мой, зачем я на ней женился, да? И на это кислое молоко смотреть, и сам тоже скисаешь. Ну, в общем, здесь стабильности отношений может не быть. Он как бы очень легко может предать, уйти, поменять партнера. Ну, такой вот амебный. Не очень, скажем так, позитивный. Поскольку в диагностике нужно смотреть сразу на свои сосуды, да, канал Перикарт отвечает за их здоровье, то здесь что может быть? В первую очередь, какое у вас артериальное давление, низкое или высокое? Какая скорость кровотока в артериях? Потому что если, например, яна много, то это основа причины кровоизлияний, ну, безусловно, в мозг или инсультов, там с сердцем что-то может быть. Да? Ну и, соответственно, раз это сосуды, они отвечают тоже за тонус сексуальных органов, матки, простаты, и еще раз говорю, варикозное расширение вен – это тоже а, непорядок в меридиане перикарта. Если вот а, много, я на еще раз, повышенная раздражительность, проблемы сердечно-сосудистой системы, болевые ощущения в руках или грудной клетке, интенсивные головные боли, преимущественно носящие неравномерный и приливной характер, и прерывистый неспокойный сон, запоры. Много жара, запора, нет влаги и, соответственно, сухость происходит. И если недостаток вот этой жизненной энергии, то у нас снижается трудоспособность, появляется отдышка, боли в животе, накатывающие депрессии, поносы, естественно, крепкий сон, сопровождаемый множеством сновидений. Это все большое количество инь. Ну и теперь то же самое, отметить все симптомы разбалансировки всего элемента «огонь» по третьему слайду, сделать анализ своего характера, выписать черты, которыми вы увидели, что с ними нужно работать, составить план по чертам своего характера и, конечно, написать программу балансировки этих меридианов, каким образом их можно сбалансировать. Ну а я с вами прощаюсь до следующего урока.